Для того, чтобы стать религиозным человеком, не нужно прилагать какие-то особые усилия. Тебе всего лишь нужно ходить в свою церковь и быть в подчинении у своего пастора, у своего начальника и директора этой церковной организации. И все. Это очень легкий и широкий путь в погибель, прямо в ад. Но для того, чтобы войти в жизнь вечную, чтобы наследовать Царство Божье, тебе необходимо прилагать усилия. Потому что Иисус Христос сказал, что Царство Божье усилием берется. Тебе нужно каждый день отвергать свою плоть, отвергать себя, брать свой крест и следовать за Иисусом Христом. Каждый день. Для того, чтобы наследовать Царство Божье, тебе необходимо родиться свыше. Только рожденный свыше человек слышит голос Духа Святого. Если ты не родился свыше, ты не сможешь слышать голоса Духа Святого. Не сможешь. Религиозный человек не слышит голос Духа Святого. Религиозный человек даже не верит в то, что Господь может к нему говорить. Он верит, что Бог к нему говорит через его пастора. И этот человек никогда не сможет наследовать жизнь вечную, потому что он не слышит голос Духа Святого. Он каждый день не следует за Иисусом Христом. Он не стоит в стойке против греха каждый день. Он не побеждает грех. Грех побеждает его. Он раб греха. Он всегда на лопатках у дьявола. А Иисус сказал, что только побеждающий наследует все. Если ты проигрываешь греху, ты не войдешь в жизнь вечную. Только кто побеждает грех силою возлюбившего нас Иисуса Христа, только тот сможет наследовать жизнь вечную. Так сказал Иисус Христос. Ты должен стоять в стоке против греха каждый день, ты должен сражаться против греха, ты должен побеждать свою плоть, похоть и своей плоть, ты должен побеждать этот мир. Каждый день, каждый день ты должен следовать за Иисусом Христом в чистоте и святости, слыша Его голос. По-другому ты не сможешь наследовать Царство Божье. Ты не сможешь, религиозный человек не сможет наследовать Царство Божье. Только тот, кто следует за Иисусом Христом каждый день, каждый день отвергая себя, каждый день повиноваться Иисусу Христу, делать то, что Он хочет, слышать Его голос. Слышишь ли ты голос Духа Святого, отвергаешь ли ты похоть своей плоти, берешь ли ты свой крест каждый день. Следуешь ли ты за Иисусом Христом туда, куда Он посылает тебя каждый день? Или ты просто религиозный человек? Или ты просто ходишь в свою церковь и делаешь какие-то обряды? Кто ты? Кто ты сегодня? Чада ли ты Божьим? Или ты религиозный человек? Посмотри на свою жизнь и будь честен сам с собой. Да благословит вас Господь наш Иисус.